Немцев туча! Автоматики, мотоциклисты, туча! А, море! Беги! Кончит его, что ли? Да но его! Вот с такими Россию погубить можно. Ты, флотский, погоди Россию хоронись. Вроде танки, а? Приказа об подходе не было? Не было. А раз не было, то будем стоять. Понятно? Понятно, так, квартиры ясные. Держать танки, пока идет погрузка на корабли. Отряд к бою! Алло! Зарегай! Есть наш? Никого нет, товарищ капитан лейтенант. Пристани, перебежки! Артерей, перебежки, пристали, марш! <связать> Эх, Талин, Талин! Теперь на Ленинград-дорога открыта. Отходим! Не гори, Флотский, и на нашей улице будет праздник. Породим! Давай, Галина! Отдайся, Deutsche солдаты, mit blood и айзен, mit Feuer и спирт марширтет ihr durch die Wege von Griechenland und Belgien, Polen und cheche Norwegen und Holland. Für euch liegt Petersburg. Die Stadt der russischen Zaren, Leningrad, das Netz der bolschewischen Fest. Und der Führer gibt euch diese Stadt. Die Deutschen werden Leningrad einnehmen, so wie sie Athen, Prag, Belgrad und Paris eingenommen haben. Во имя Деспучерс, приказываю солдаты терновой армии, линим град, чтобы стормить. Вперед, вперед, гордость моя Мне в струе Степного ручья виден отблеск Невской струи Если вдоль снеговых хребтов Взором старческим Я скольжу Вижу своды ваших мостов Зорь балтийских Голубизну Фонарей вечерних раи Золоченых крыш Австрия Ленинград Дети мои, Ленинградцы, гордость моя. В этот грозный час испытаний ни один честный советский патриот не может остаться в стороне от великой борьбы. Каждый должен совершенно трезво смотреть опасности в глаза и отдавать себе отчет в том, что если он сегодня не сумеет самоотверженно и мужественно встать на защиту города, то завтра он потеряет свою честь и свободу, родной очаг, станет немецким рабом. Что ты покормишь отца и подружеку гости? Хорошо, мамочка, а я пошла. Вся страна идет на врага, поднимается весь народ и не сломит наших свобод Груз фашистского сапога, и коснется вражья нога, нас наследственный наш оплод. Ленинградские берега. Мать, что ты здесь делаешь? Дежурю. Мы, товарищ Маркин с вашей супругой в противопожарном звене, дом охраняем от коварного нападения воздушных бандитов. Петр Игранович! Петр, Игравыч. Петр Игравыч, вы слушали сегодня радио Чамбул и так далее? Слышал. Петр Иванович, вы вращаетесь в заводских сферах. Говорят, на Невске прорвался немецкий броневик. А? Вы ничего не слышали? Что-то было. Теперь понятно, почему в воздухе паленым пахнет. Архивы жгут. Да? Возможные архивы. Секундочку, Петр Иванович. Петр Иванович, Петр Иванович, секундочку. Как вы думаете? Я, конечно, верю, что им не удастся захватить Ленинград. Но все-таки, если они, если они войдут, неужели все будет так, как пишется в газетах, а? А именно? Ну, так сказать, что вырежет всех без исключения. Вы член профсоюза? Член профсоюза 18-го года. Вырежут. Плохие дела, отец? Почему? А я по носу вижу, что плохие. Разбодришься, значит плохо. Отличные дела. Всю Европу бросили на Ленинград. Всю Европу на один город Ленина. Пойдут немцы. А на публичной библиотеке будет висеть портрет. Чей портрет? Гитлера. А ты держись. Я держусь. Одних домов в Ленинграде 100 тысяч. На один дом 10 убитых немцев уже миллион. Можно многим пожертвовать дочка, но Ленинград отдать нельзя. Алло. Да, да. Да, я Маркина. Хорошо. Мы едем. Поехали, девушки. Папочка. Да. Ты за меня тарелки тут вы мне пожалуйста. А я еду по делу. По какому делу? По ленинградскому. Мы едем окопы рыть. Вы тут за нас в тылу не волнуйтесь. свидания. Ты тылу, отставной козы барабанщик. До свидания, Марья Петровна. До свидания, Марья Петровна. До свидания, девочки. До свидания, мамочка. Я скоро вернусь. Сбоку. Поел? Поел. Вот что, мальчик. Не нужно по делу. Какому делу? По Ленинградскому. Я иду в ополчение. Вот а это не волнуйся. Нет, это не БВО, это квартира Маркиных. Квартира, говорю я вам, самая обыкновенная, Ленинградская квартира. на сухопутный фронт, под стены нашей великой морской столицы. И мы проводим балтийцев и поцелуем каждого, и каждому скажем, бейся, матрос, бейся по-флотски, по-балтийски, по-ленинградски, Лага нашего не посрами, чести нашей не запятнай, чтоб каждый, кто на сушу сойдет, помнил, не Иванов ты и не Петров. А моря в краснознаменной Балтике. Родине нашей! Сталину нашему! Ленинграду нашему! В Америке веков! Ура! Ура! Ну что ж, Яковлев, дружок, прощай флот. Вернемся. Мы же на суше временные жильцы, отвоюемые назад к себе. Душа горит. Немец к Ленинграду подходит. Ленинград потеряем, крышку флота. А ты улыбнись. Вот камень на сердце, а ты улыбнись. Смерть рядом, а ты засмейся. Вот так, по матросски Погоди, по русскому обычаю. Предрассудки. Так, держать. Вижу симпатичное общество подбирается на сушу. Ухожу. Исприцеп капусту шинковать. Патя, давай пожмем друг другу руки. Счастливых турши. Своими молитвой. Туркин, Пойдем, ты пудрый, много каши пудрый, не кушай. Пудрый. Военное время. Экономь продукты. Ладно. <свят> не горюй, Лепешкин. Здесь тоже люди нужны. Иди сюда. Оставляю тебе среднее орудие. Береги ее, голубу. Она у меня стерва капризная. Добро? Добро. Будем живы, Сергей! Увидимся! Точно! После войны в четверг, в Петровском парке, жду на рандеву. Ну, Вася, сверя концы вместо вас. А как же, гореть так красиво! Хороший народ уходит. Да, золотой фонд. Фырно! Товарищ капитан первого ранга, личный состав корабля, отправляемый на фронт, построен по вашему доказанию. Есть начать посадку? СМИРА! Нас. Простите, пожалуйста, там мой брат. Брат, пожалуйста. Сережа! Моркин! Сережа! Моркин! Сережа, верь! Сережа, Сережа! Сережа! Маркин! Сережа! Сережа! Маркин! Сережа! Маркин! Сережа! Сережа! Сережа! Сережа! Сережа! Сережа! Дед, сестра моя, а где? Варя! Варя! Здорово, Фелёжа! Здорово, Варяка! А я тебя сразу увидела! <связь> Сестрёнка моя, Варя. Что, да, знакомься, друг мой, Яковлев. Здравия желаем, Варвара петров А голосок у вас нежный, плит, как из главного клипера. Это что, военно-морскому уставу? Так вот, здороваются. Пошли, Сережа. Что? <свист> Сереж, домой не зайдешь? Не успею. Как дома? Как мать? Мама здорова. У нас тут не растеряли, всех приспособили. Даже она в пожарной охране. Ну, а отец как? Он в ополчении. Ты же знаешь, какой он? Представляю. Ты Галю случайно не встречала? Случайно? Случайно встречала. Ну, что она? Ничего, здорово. А где она? Она в МПВО, на свидетельство записалась с добровольцем. Варя! Варя! Варя, знакомьтесь, я ваша сестричка-подруга, Маруся Иванова. Очень приятно. Мы едем на строительство укреплений, мы здесь поезда ждем. Маруся Петрова, на фронт на строительство укреплений едем. Я ваша сестричка-подруга. Очень приятно. Значит, представили. А что а да. подружки чинненькие, благоприятные. Рано есть. Пока. Пока. А на каком участке вы будете? В общем, ищите где горячей. До свидания, Варвара Петровна. Что ж ты скрывал, что у тебя такая сестра? Да, она у меня учится. А что? Да нет, я ничего. Шален! И знакомых полный ерунду. Он случайно оттенья, родственник, печки. Гля. Гля. Нет, с тобой по этому городу ходить нельзя. Просто нельзя. Мартин? Сереж, где? Здравствуй, Галя. Здравствуй. Здравствуйте. Записалась? Связистский, да? Ага. А вы тоже? Нет, меня с завода не отпускают. А вы куда? На фронт. Сереж, Сереж, возьми фотографию. Помнишь, мы в Петергофе снимали. Панса нашу Помню. Ты вот что ты себя береги, понятно, <смех> Ну целуйте, Думай, ты луйте, девочки. Смотри. Стой! Оно а ну, вылезает отсюда. отбился, герой А вы-то кто такие будете? Вы-то что здесь делаете? вальс танцуем вальс -басон. ну и танцуйте А я лично пошел, документы А ну-ка пойдем Че пойдем? Там разберемся чего Иди-иди, обмотки замотай Защитник Ты смотри осторожнее, заряжен Наю. Знаю, Знаю. Ты стопанишь! раз, два, Товарищ командир! Товарищ командир! Наши. Ей, Богу, наши. Но ты смотри, пожалуйста. Товарищ командир, в бригаде строителей задержан воец оставшейся части. Вот его винтовка, документы. Вот этот? А ведь где-то я тебе, браток, видал. Ты часом на Балтике не воевал? Воевал? Ну вот. Стало быть, оттуда и драпаешь, да? Ага. Отступаю? Ну да. Там-то откуда будешь? Барнаульская. Как до Барнаула и будешь драпать, да? Селен немец. Да со спины-то она понятна, виднее. Как фамилия? Ролкин. Как? Фролкин меня фамилия. Ну, вот что, Фролкин, я из тебя дурь вышибу. Я тебя в христианскую веру приведу. На, будешь в моей воинской части состоять. А в моей части шутить не любят. Побежишь, убьют. Немцы. Свои. О -о -о. точно. вот ну, ты скажи нам, Командиру первого отделения занять оборону с правой стороны по окопу! Командиру третьего отделения расположиться с левой стороны! Товарищ, товарищ командир! Да. Товарищ командир! Мы бы хотели остаться! Нельзя! Будет санитарками! Я умею с пулеметом! пулемет! Нельзя, пулемет нельзя. Ты, товарищ командир! Пулемет, подруга следись, как... и потом у меня брат моряк. Товарищ. Вот что! Бегать умеешь? Да! Беги сейчас же на станцию востребительный батальон. Скажи парашютисты! Есть! Понятно? Есть! Пулей! Пулеметы расположить у зенитных точек! Да, бы, Ну, Не удержал. Дай, дай! Дай, Чем дело? Товарищ командир, там немцы. Меня Дай, дай! десант. Танковый. Нет дай! Василий. Полкин убьют. На войне это бывает. Не ты их так они себя. Математика. Так Что же? Убьют или как? Пальцевать! Пальцевать! Нет! А, Пальцем Куда? Куда же ты? Пулевету! А ты старайся, Полькин? Я не тебя, а ты! 阿滴 Ты как сюда прибил? Ну, ну, сам-то ты прибился. А я с боями своим ходом пришел. Колонны из окружения вывел. Судьба тебя, Курский, с флотскими воевать. Оставайся у нас, будешь наш ходячий трофей. Сам-то ты трофей. Задаетесь вы вашим флотом, истинный бог, прямо немыслимо. Они больше шинельки наши понадевали, не погнушались. Это же временная маскировка. Да. Все для победы над ненавистным врагом. Ну вот, и встретились на переднем крае. Варвара Петровна, как себя чувствуете? Ничего. Так, значит, чувствуете себя ничего? Я же сказала, ничего. Ну а как, страшно? Слушайте, долго будете глупые вопросы задавать. А мы для вас этот рубеж строили. Для вас. Да, этот факт, безусловно, вдохновит меня на различные подвиги. Товарищ капитан-лейтенант, вас вызывают по телефону. Капитан-лейтенант, Кравченко слушает. Да. Понятно. Понятно, есть. Маркин. Поберешься на колокольну, там убил и корректировщика. Будешь корректировать огонь. Есть корректировать огонь. Живые, кто есть? И ты, значит, спехлян. И я. Ужасно, я рада видеть тебя. А ты. И я. Ух ты, хороший, ты моя. Дебра! Дебра! Дебра! Дебра! Говорит дебра! Молчат! Их, садонусь бы их из главного калибра! Лейтенант Потом быть главные силы на прорыв тронулись Тинненько получается Так сказать, второе отделение Алло, Каля Нашла прорыв, любимый ты моя Соединяй Алло, мне крейсер Киров нужен ты не знаю я позывных, корректировщиков убила. Слушай, связь, с тобой Маркин говорит, старшина первой статьи из Крейсера -Киров. То есть как ты не знаешь? Меня вся Балтика знает, а ты не знаешь? Ты не лемец, я не лимец, я пункты! Что ж, будем дышать, будем держать. А не будем дышать, все равно будем держать. А ну, Баилов, ты -ка! Кто со мной? Куда? Куда-куда. Ты как гранаты держишь, Пентюх? Я ругаю Надоело, как вы ругаетесь! Ползи, милый! Сеночек, ползи! Алло, Сенцов? Продолжаю наблюдение. Бы я, что ты скучаешь, я ответил бы тогда, не земля нас разлучает, разлучает нас вода, разлучает нас вода. и меня забыла, потеряла адрес мой. Я бы хотел, чтобы море было рядом с нашей стороной, рядом с нашей со. когда попутным ветром привели к тебе пути. Но к сторонке той заветной попаде не подойти, попаде Не подойти С наступающим годом! Мирно! Вольно! Вольно. Товарищи Маркин, Есть. Сидорчук, Вищепов! Михайлов, Есть. Строганов, Есть. Мищенко Есть. Пришел приказ, забирает специалистов обратно на корабль Собирайтесь, завтра домой поедете Идет Балтика! Товарищ капитан лейтенант, разрешите собираться? На вас вызова пока еще нет. Остаетесь. Возьмите увольнительную на сутки. Товарищей проводите. Крейсер посмотрите. Обратно вернитесь в машину. Есть, товарищ капитан Лейтин. Разойдись. Что ж, Новый год дома жить начнешь. На родной коечке. Да. Mm. Ну и что ж, Флоски, стало быть, прости, прощай. Да, Курский, жаль расставаться, но на крейсер надо. Да. да мне тоже жаль. Ребята справные, не теряетесь. А ты, если что, просимопорь на крейсер. Мы вот он вот как тут. Так задаете вы вашим крейсерам прямо немыслимо. <сих> Сами справимся, Заело. <сих> Пехота, царица полей. Царица. Теперь эту шинельку по боку. Теперь черный бушла. штаны клёшь. Чинненько. Нет, Флотский, ты эту шинельку сбереги вечно. Серая она, невидная. А мы в таких шинельках Россию спасали. Ленинград в них отстояли. Вот дедом будешь, но там скажешь, дескать, смотрите. Вникайте. Да. Эх, полюбил я тебя Курской, как отца родного. Хотя отец у меня, конечно, имеется. Выдающийся отец. На фронте был, а сейчас в Ленинграде на заводе. А мать у меня Курская. Ох, выдающийся, мать. Все у тебя, Маркин, выдающийся. Вот закруглимся с немцами, а теперь ясно, закруглимся. Точно, в Талин поедем и в Берлин приедем. Вот тогда и приходи ко мне домой на блины. Выдающийся блины у меня печет мамаш. Ну, да. Сядем всей семьей за стол, да с маслицем, да с икоркой, да с водочкой, а ты вроде член нашей семьи, а ты знаешь, у нас какая семья? Выдающая семья, ленинградская семья, вот только невеста не знаю, где моя пропала. Ну, живы будем, увидитесь, встреча дороже будет, на! и Орел? Ой, мочи Что ж сапог не вам подобрать? Номер у меня солидный. Сорок четыре с половиной. А с да. виду парень хлипкий, рост обыденного. Шутка природы. А ты с какого фрица Сними. Подбери фрица покрупнее. А -а -а. Мелкий фриц-то, да. пожалуй. Не судьба мне. Пошли! Чтобы море было Рядом с вашей стороной Рядом с вашей стороной Эх, к такому настроению пару Жигулевского бы На Позвольте. Кому вынется, кому сбудется, не минуется. А вот нам на крейсер можно? Да. Куда? На крейсер, да. Море и женский пол — это же совершенно различные вещи. А разве вам здесь пыльно? Пыльно. Ну вот вы сколько раненых вынесли? Я 46 с оружием. А вы? Да я сорок с оружием. Ну вот. Пятьдесят будет, правительственные награды получит. А вы на крейсер куда -то. Ой, когда я смотрю на него. Ну, сосет под ложечкой, честное слово. Слушать противно. И давно это вы в него влюбились. Ой, я с первого взгляда. Как только моряки пришли в Ленинград, а мы бежали за ними. А ты, Марусенька? А я немножко попозже, когда они завернулись за угол. Ох. Слушай, красивый, а он ты знает, по-моему... По -по да, да. по-моему, нет. Да? Нет. На загнётке Музыка. сижу, долгую Музыка. нитку вожу. Старикой мужики живут богатые, богатые грибут жемчуг лопатами. Кому вынется, тому сбудется и не минуется. Ты не думай, Варенька, он ни меня, ни Маруську не любит. А кого же? А, а ты не знаешь. Он в тебя безнадежно влюблен. Ну вот еще. Слушать, Правда, давай. Правда, Варенька, правда. Он когда все подходит, у него такое глупое лицо делает, а ты все кричишь на него, ругаешься. Да? Загнетки, Ну, загнетки. Ну, загнетки. Слушай, против. Вот так всегда в жизни бывает. Он к ней. Она от него. На заднюки сижу, долго ленись, уважу и пароушек на колушке, смотрит, пароушек на чужих сторонушку, кому вынется, то тому и будет, кому не вынется. Товарищи, прошу за стол. Ой, СС, СС, ведет по тропочке, а сам штыком ее колет. Вся обожженная, спотыкается бедная, а он ее колет. На расстрел ведет, а все колет. Но тут я его и того доставил. Зачем ты ему глаза завязал? Ему назад идти не придется. А. Пусть и пленный Ленинграда не видит. Я тебе покажу. Хай! Хай! Хай! О, ну ты скажи на милость. Пропусти. Пропусти. Здорово, Открывайте меня Я страшная Галя Галя Ты? Еще Меня били в плену Я молчала Потом Леснули бензин Обожгли лицо Галя Галя, это я Сережа Сережа, любимый не надо открывать лицо. Смотри. Немец! Смотри, сволочь! На мою прекрасную невесту. Варий. Настя? Да. Ну как же, помню, помню. Да, изменились вы. Ну ничего, ничего. Вот говорят, хлеб нам прибавили, еще скоро прибавят. где? Такое несчастье. Папаша ваш приходил сюда и очень расстраивался. Товарищ матрос, до ли будет тянуться этот кровавый кошмар? Трудно найти штатскому существовать под бомбами а вы что тут делаете охраняю от налета проклятых фашистских бандитов Сыночек Нет больше нашей старушки Тихо Тихо, сынок Не могу я дышать, батя Не могу Всех бы задушил извергом Раз немец, умри Возвращение товарищ старшина. Что ж похудал, лепешки? Надолго? Да хотел бы пожизненно. А вот пока только на суд. Да, как там, голубая? моя? Средняя? Да. Постреливает. Кто-то, она у меня стерво капризная. Вставьте-ка, Ваш приветствую! Здорово! Товарищ Яковлев, что же это такое? А, это временное! Здравствуйте, старшина! И что же это, Туркин? Ничего, пойдем на запад потолстеем! Правильно! Хорошо. Хорошо. Эх, голуба моя. Ну, какая ситуация на крейсере матроса, доложите? Слабая ситуация. Что так? Палундро Грибаев. Садит по крейсеру днем и ночью восьми дюймов. Пристрелялся жаба, а вы и накрыть не можете. Накрываем, а он снова садит и садит. Откуда? Ты дорогу у Константиновского дворца помнишь? Ну, помню. Вот так, да? Ну. А вот тут маленький лесок. Там. Вот! Вот, лесок, а, да, да, вот да, да. с него-то он и садит. А, а. Замаскировался, что никак не найти. Так, так, так, так. А ну-ка. Вот дорога у Константиновского дворца, а рядом маленький лесок. Здесь он и замаскировался. Надо ночью, товарищ нет, немец ночью осторожный, так вот вы днем и на гряне, ясно, ясно, операцию возглавляете вы, понятно, Заместительным ягодом. есть, пойдут с вами 17 человек, отход прикрывает крейс, сигнал зеленая ракеты, ясно, можете идти Варвара Петровна, можно на минуточку? Сергей просил передать, что. В общем, имею неблагоприятное известия. Ваша мама приказали долго жить. Мама? Варвара Петровна, вот Сергей просил, и я лично очень вас прошу. Вот если вам что-нибудь нужно, так я... Варвара Петровна. От действия каждой группы зависит успех всей операции. Значит, действовать смело, бесшумно и точно по времени. Подрыв всех трех орудий произвести в 17.00. Вот, проверьте, ребят, часы. Ну, выполняйте. Теперь, флотский, тебе самое трудное. Нужно отсечь немецкие землянки от орудий чтобы ни один фриц не пробрался. И не отходить, пока не вспыхнет ракета. Понятно? Добро. Ну, выполняй. яковлев я должна пойти ну что ж не отсылать же одну обратно пошли Voll eintreten. Danke, lassen Sie rühren. Ich habe ein Messer des zu verlesen. Batterie! Sie Ihre Batterie war in der Zeit der Niederkämpfung kriegswichtiger Ziele und der Leningrad eingesetzt. Für die trotz erschwerter Schussbedingungen erreichten Erfolge spreche ich Ihnen und der Batterie meine ganze Anerkennung aus. Чинненько, ну братцы, держись. à la Маруси. Обе. С оружием меня вынесли. С оружием. Это ж, пятидесятый. Пятидесятый. Молодцы, Марусь. Ордена получите. Башнями за меня Эх, Наворола гадалка Обидно помирать А в общем пустяк Варя нам старшина первой статьи якобы передать свой головной убор на родной крести. И мы будем хранить его как память, как знамя жарких боев за Ленинград. Иказ поездам Ленинградского фронта. Товарищи красноармейцы, сержанты и офицеры войск Ленинградского фронта. Ой, как красиво! Правда, Марусенька? Красиво и торжественно. Правда, Варин? Да очень якобы сказал бы чинненько. Чего закрываешься? Страшная я. Шрамы у меня. разгубишь. Хорошая ты моя. Да ты для меня теперь еще красивее. А шрамы? Да у меня вся душа в шрамах. Мать родная погибла. Шрам. Яковлев погиб. Шрам. Тебя мучили. Тоже шрам. Ты думаешь, зарубтуется? Нет. И сердце от этих шрамов не остановится. Сильнее стучать станет злости больше и любви тоже больше мы соберем Растрелевский гранит разрушенный руками святотатцу и сложим памятник и пусть века хранит он повесть гордую о Славе Ленинград. под водительством верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Сталина Вперед за полное изгнание немецких Виттбургов с нашей земли. Смерть немецким захватчикам! Лейтенант, ну, говорил в Сталине, встретимся. Вместе уходили, вместе вернулись. Точно, вернулись и навсегда. Главное выдержать, когда нам ничего не страшно. когда мы сильнее все. Согласен? Точно. Повершить приветствую, товарищ лейтенант. Можно поздравить тебя, товарищ сержант? Так точно, товарищ лейтенант. Коменданты пошли навстречу, как герои разведчик. Индивидуальный пошивки. Обескажи, пожалуйста. Ну, где же теперь встретимся, моряк? Где, как вы выражаетесь, рандеву? Теперь уж в Берлине, на берегу реки Спрея. Вы нам дорогу открыли. Ведь пехота царица полей. Пихота! Вперёд, Балтика!